Доброе утро, вечер, день, ночь, не знаю, что у вас там. Тема сегодняшнего расклада – это нравлюсь или иллюзии. А, поэтому давайте пять у нас вариантов. А, да, а, предложили пять вариантов. Это не я, все не я, не я предложила. Поэтому давайте пять вариантов: нравлюсь или иллюзии. Давайте первый вариант, второй вариант, третий вариант. Тройте. Давайте потом у нас четвертый вариант, вот он прискакал, а и пятый, пятый, пятый, пятый вариант, тут как тут. Поэтому пять вариантов, нравлюсь или иллюзии. Так, давайте камушки немножко уберем, Во, идеалите. Поэтому м -м, загадывайте, загадывайте. Это вот она горит свеча, если что. А вот так оно и не видно, так оно непонятно, но она вообще непонятная. Поэтому я надеюсь, вы загадали, если что. Загадывайте несколько, можно только максимум 5 человек. Иначе никак. Давайте, все. Погнали. Если что, ставьте на паузу. Нравлюсь или иллюзии. Так, королева жезла. Здравствуйте, кто выбрал первый вариант. Нравлюсь или иллюзии, кого бы вы не загадали. Но здесь вот нравится, здесь, скорее всего, не особо об этом. И здесь не особо об иллюзиях. некая заинтересованность вас, но она не иллюзорная, и она больше не, не, не то, что вы там нравитесь, не нравитесь. Да, вы, в принципе, неплохи, да, вы, в принципе, хороши, но вот чтобы здесь... Нет, есть, есть какая-то у вас интрига, есть какой-то у вас интерес для некоторых тут людей, кто у вас нуждается. Если, давайте, вас тут не нуждается, соответственно, у вас нету ничего такого... Дорогие мои, здесь вот от позиции именно зависит, еще раз говорю, не, не еще раз, а уже первый раз говорю, здесь зависимость от того, как, какие контакты у вас с этим человеком. Даже если вы загадали какого-то однополого, либо какого-то занятого, не занятого. Здесь есть некий интерес, но здесь, возможно, также есть некое раздражение по отношению к вам, некоторое несогласие, возможно, даже какая-то но не то, что критика, а такое отношение у кого-то даже, фью, если вы здесь какие-то однополые ребята. А, может быть, происходить некая заинтересованность в вас? Да. Но нравится? Далеко здесь не нравится речь, и недалеко здесь об иллюзиях речь. Не, не иллюзии и не нравится. Здесь больше заинтересованность в вас присутствует в жизни человека, нежели как-то что-то иначе. То здесь и не то, и не другое заинтересованность. Да, больше. Говорю, если вы однополы какого-то человека, либо женщину, допустим, загадали, то здесь у вас ничего такого нету. Не то, что зависть есть, но здесь есть какое-то раздражение немножечко по отношению к вам, если, чел... если, допустим, женщина на женщину загадала. Вот. Возможно, как... ну не зависть, не, -не, -не, -не не Невсхваление, а несогласие, какая-то неприятность, фу-фу-фу. Вот что-то что типа такого. Даже если ваш родственник. То есть вот здесь еще раз говорю. Заинтересованность, да, присутствует, но не нравится. Здесь далеко от нравится. Возможно, здесь просто как люди, в принципе, одного такого характера, Одних и тех же характеристик в каких-то степенях. То есть либо, либо похожие, либо одним и тем же занимаются. Здесь просто есть... Есть заинтересованность, да, но не нравится. Здесь, и может, просто до нравится, здесь далеко. Либо даже если вы чем-то одним вот эти, там, занимаетесь, ты, допустим, женщина одним и тем же. Здесь какой-то какой вот, вот какой то вот, вот такое не особо приятное положение дел по отношению к вам. Возможно, некоторое неодобрение и пренебрежение. Но никак не нравится и никак никакие иллюзии. Поэтому вот здесь вот как-то вот и не тебе, ни мне, и никому больше, чем нежели как-то иначе. Давайте, здравствуйте, кто выбрал второй вариант. Нравитесь или иллюзии? Судья. Отлично. Ну давайте, суд, суд, суд. Здесь у нас так. А вот здесь наоборот, ну, примерно такая же, кстати, позиция, с такими же зачитаниями карт, но здесь наоборот. А у человека одно к вам мнение одно суждение. Либо человек за вас, либо человек против вас. Вот здесь немножечко какой-то такой момент. А здесь, кстати, у кого-то есть какая-то некая поддержка. Возможно, человек вас может поддерживать. Вот здесь нет особо безразличия. Здесь могут быть безразличия, и вы можете как иллюзии, что вы типа как бы думаете, что вы ему нравитесь, только в том случае, если человек в принципе не подтверждает что-то, не, что не идет к вам навстречу. Здесь могут быть иллюзии только в этом случае. Здесь вот иллюзия не иллюзия в зависимости от вас. То есть если человек уже что-то сказал, уже что-то продемонстрировал и в негативном ключе, вот здесь я не могу сказать, что человеку вы нравитесь. Сразу говорю, это раз. Здесь, возможно, некоторая поддержка также некоторых сторон по отношению к вам. Эм, да, возможно, вот здесь некоторая очень сильная поддержка, одобрение, возможно, какой-то женщины по отношению к вам. Но здесь вот чтобы нравились, вот, допустим, если вы мужчина и женщина, здесь вот здесь больше как одна чаша весов все таки перевешивает. И человек, возможно, своими действиями уже вам показал, за какую он чашу весов-то держится. Немножко, я бы сказала, больше с таким привкусом здесь позиция. А вот практически одни и те же карты, как и у первого. Ну да... Да, вы можете интриговать человека, вы можете, но вот нравитесь только в том случае, если человек, в принципе, вам оказывает какие-то содейные поддержки, человек предоставляет вам помощь, даже если человеку нехорошо, либо вам и тому подобное. Если человек делает что-то по существу и по правде, если человек тут как-то уходит, либо как-то как пренебрежение, либо как-то да ну нафиг, вот здесь я бы не сказала, что здесь, здесь больше как иллюзия тогда. Да, дорогие, если здесь вот как-то какое-то негативное отношение к вам, не особо позитивное, здесь, может, вы человека не нравитесь. И это может быть иллюзия. Вот здесь я прям сразу говорю, здесь надо будет решать, посмотреть по существу, по поступкам, на самом деле, как себя воспроизводит в жизни этот человек и у вас. То есть вот по существу здесь, пожалуйста, смотрите, а не как-то что-то, а вдруг, а мало ли у меня там, а оказывается вот так. Нет, вот Мало ли, а оказывается, это в первой позиции больше. И то там, возможно, кто-то просто не созрел для того, чтобы вы им кому-то понравились, нежели как-то иначе. Поэтому вот здесь больше по существу. Если с вами существует, если с вами находится, значит, ну не просто так. Если человек против вас, если человек вас оскорбляет, если человек вас унижает, либо как-то делает, бьет палками, то здесь вот стоит как-то задуматься. Я думаю, больше может быть это все-таки иллюзия ваша, нежели как-то не быть с вами и просто вот кидание тапком просто непонятно а ничто. Поэтому немножечко, я бы сказала, задумайтесь, если вы такой вариант выбрали. Давайте дальше. Третий вариант. Здравствуйте. Пятерку кубков. нравлюсь или иллюзии. Смотрим. Нравлюсь иллюзии. Нравлюсь себе иллюзии. Давайте еще так. Ой, а за вас беспокойство может быть за вас кто-то? Здесь беспокойство. Здесь... И здесь, если даже однополых людей... Здесь беспокойство. Не обязательно, что здесь нравится, не нравится. Здесь чувство тревожности. Не нравлюсь или людям. Зачем тогда? Подождите. Вы по этой позиции можете человеку нравиться, здесь нет иллюзий. Нету, нету, нету, нету. Здесь или нет иллюзии. Здесь могут даже спутанные к вам ощущения по поводу даже беспокойства. Здесь вы нравитесь человеку. Иллюзий здесь нет. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Да. Вы нравитесь человеку сквозь все. То есть вот здесь даже могут даже негативные эмоции испытываться, но это как-то не мешает именно, что вы человеку можете нравиться, но это не мешает как-то человеку как-то к вам относиться. То есть здесь, здесь не иллюзии, здесь вы можете нравиться человеку на самом деле. Здесь какие-то переживания, какие-то слезки, какие-то вещи, какие-то Какие-то душевные, как бы как бы, как бы глупо этого не звучало, но вы человеку нравитесь. Это не может быть иллюзии здесь, здесь нету карты иллюзорности, здесь больше чувств. Даже какие бы они горькие ни были, вы можете просто нравиться, даже если так физически, да. Но смотрите, то здесь вот здесь опасненько вы можете немножко наткнуться. Почему? Потому что в принципе вы можете подумать, что вы нравитесь и все, за вас все все готовы сделать. Но в некоторых случаях здесь это не так. То есть вы можете как физически нравиться человеку да, можете как человек нравиться. Но дело в том, либо можете нравиться то, как вы себя показываете и то, чем вы делитесь. На большее не все здесь согласны, не все здесь мужчины, не все здесь женщины. Поверьте, вот, -вот, -вот здесь это такая очень острая позиция, но, м -м, да, вы можете даже просто физически нравиться, но на большее человек, в принципе, просто не согласен. Здесь может такое проигрываться, но здесь не иллюзии никакие. М -м -м. Давайте дальше. А, да, здесь, здесь достаточно грамотно все показано, что нету здесь никаких таких этих. Нет -нет. Давайте дальше. Здравствуйте, чичи, че, чече че? Че, че? Да, чичи. Че, че. Четвертый вариант. Здравствуйте. А, Семерка мечей. Нравлюсь или иллюзии? Семерка мечей. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, давайте смотреть, давайте смотреть, Давайте смотреть срочно. Ой-ой-ой-ой-ой. Дорогие мои. А вот здесь, пожалуйста, обратите внимание, внимание, вот здесь надо, потому что здесь смотря, смотря, что от вас человек хочет. Если что, ничего не хочет, потому что здесь может быть хотеть, но может быть хотеть что-то определенное и все. Здесь немножко не то, что нравится, не нравится, иллюзии не иллюзии. Здесь могут человеке, кстати. Могут как-то навешивать какие-то вещи, могут здесь человеки, в принципе, показывать какие-то вещи, которые нужны. Но здесь люди также действуют под какими-то своими намерениями по отношению к вам. Пожалуйста, присмотритесь, кто, что к вас, из себя ваши отношения строятся, и как они строятся, и почему, по каким этим. Я не хочу... Если вы мнительный человек, если вы во всем сомневаетесь, в чем только вас там... Об сомнения и все, пожалуйста, не смотрите эти позиции. Прямо сразу говорю, если у вас есть, если у вас хорошие отношения и закрадываются сомнения, все дела, только по моим словам, пожалуйста, прямо закрывайте расклад, это не для вас, пожалуйста, не делайте себе же хуже. Но здесь некоторым людям стоит присмотреться, кто здесь альфонс, а кто здесь нормальный, потому что здесь может быть не иллюзия. Но может быть просто хитроумный план других людей, чтобы как-то понравиться с какими-то своими целями и своими намерениями. Возможно, намерение у него нормальные, но просто понравится, допустим, сам. Он хочет либо делать так, что вы ему нравились, чтобы нормально ваши отношения как-то взаимодействовали. Здесь может и под другим углом смотреть, в принципе, расклад. То есть человек специально делает так, чтобы показывает вам, что вы ему нравитесь, чтобы просто с вами хорошо работалось, либо хорошо, чтобы вы себя вели и тому подобное. Но вот здесь вот немножко вот в контексте, здесь нет иллюзий, ни в коем разе, здесь есть четкий какой-то некий план действия по отношению к вам. Если здесь какая-то неопределенность, допустим, нравлюсь, не нравлюсь, не уверена, что это… Это могут быть иллюзии, если а, только в том случае, если человек как-то никаких особо каких-то действий не делает по отношению к вам и каких-либо манипуляций. Вот здесь могут быть иллюзии только в этом случае. А, во всех остальных случаях здесь больше присмотрите, почему человек делает какие-то вещи. Здесь может быть просто иллюзия нравится, не нравится. Это улыбнулся продавщица, а, у, а продавщица улыбнулась за ответ и быстрее пробила кассу. Это вот, вот такие могут быть тут отношения. Могут быть и тут, кстати, отношения больше этого рабочего характера. Только какими-то... Потому что вот так надо, потому что так лучше. То есть, возможно, с какими-то планами своими, но не обязательно плохими. Возможно, просто у него существует некий подход по отношению к делу, либо у нее. То есть, дорогие мои иллюзии, если этот человек ничего не делает, он вам нравится и вы хотите ему нравиться, но здесь я каких-то ответных и каких какая-то неопределенность может сыграть иллюзий. Но больше бы я бы здесь акцент на этом не делала. И если так оно случилось здесь, это я бы скорее больше бы что это не ваша позиция. Если здесь какая-то непонятность, то есть не, непонятность по отношению к вам имеется в виду он ничего не делает, все дела. Вот здесь он ничего не делает, только что-то там и это, но ничего не делает. Здесь может быть иллюзия только в этом случае, и то это больше не ваша позиция. Поэтому вот такой больше какой-то момент. Поэтому давайте дальше. Здравствуйте, кто у нас выбрал пятый вариантчик? Вариантчик, вариантчик, вариантчик у нас тверг пентаклей. Нравлюсь или иллюзии? Ну, с какой стороны еще посмотреть? Нравитесь или либо иллюзии, дорогие мои? Вот здесь, я бы сказала, не все так. Блин. Блин. Да как хрена выпала. Поэтому я Ну ладно, что у нас тут? Нравлюсь или иллюзии? Вот и читай, Марина, читайся. Так, четверка, шестерка. С какой-то стороны да, а с какой-то стороны нет. Давайте так. Здесь достаточно сложно убедить людей в каких-то вещах, если они не убеждены в обратном. Я прям сразу говорю, немножко сложная такая позиция, но здесь, если вы не убеждены в каких-то моментах, то вас переубедить сложно. То есть здесь я прям сразу говорю больше такой момент. То есть даже если вам сказать иллюзии, вы будете считать это действительностью, здесь может такое происходить. Но здесь больше нравлюсь либо иллюзии. Здесь больше как, бы, как будто человек, в принципе, доказанный опыт по отношению с этим человеком. Как будто здесь уже все показано, здесь все рассказано уже, чтобы человек делал какие-то свои выводы на всю эту ситуацию. То есть у человека есть мнение, есть суждение по отношению к этому, к загадке. То есть у вас есть суждение, у вас есть мнение. Уже, причем сформированное. И что бы я здесь не сказала, у вас оно есть. и его перебить достаточно сложно. Я бы сказала, сложно, потому что здесь самоотверженность, здесь бескомпромиссность, здесь люди, кстати, научены горьким опытом уже от этого человека, я так понимаю, по такому сочетанию карт. То есть уже я знаю, что можно от этого человека ожидать, и тому подобное. А, возможно уже кто-то а возможно со второго раза кто-то понял, а, что какой-то момент нравлюсь либо не нравлюсь. Возможно человек понимает, что человек, а, что она, допустим, она, здесь загадывает, а девушка, допустим, она нравится ему. У них там не, не какие-то непонятные ситуации, неприятные, возможно даже какое-то не особо при, при, может предательство. Ну здесь такое может, в принципе, происходить. Здесь как как сказать-то? Нравлюсь или иллюзии, это немножко не для этого варианта. Здесь как будто я уже знаю, нравлюсь либо иллюзии. Но я просто хочу убедиться в этом. И хочу больше убедиться в своей правоте. Вы можете здесь человеку нравиться физически, я не спорю. Вообще даже вот не грамма. Не вижу, чтобы какая-то иллюзия просто была. Иллюзия, как возможно, была, но не сейчас. Такого я бы не сказала. То есть здесь есть уже какой-то, здесь есть уже какой-то мотив, здесь уже есть какая-то ситуация, которая уже показала э, какие-то иллюзии, э, либо нравлюсь, не нравлюсь и тому подобное. Но здесь физически может, кстати, нравятся люди друг другу. Но здесь, возможно, чье-то поведение очень сильно некорректное было либо ранее, либо сейчас. Здесь некорректное. Ну здесь, да, мадам, такие. <смех> здесь не жертвы, возможно, кто-то здесь был жертвой, кстати, в отношениях. Но это прослеживается. Вы можете нравиться физически, да. Но кто поведется на вторую удочку? Это другой вопрос, поэтому я бы здесь не сказала, что здесь иллюзия. Нет, ну даже так, ну не, не, не, только жестко. Если человек показал себя раз, иначе я не думаю, что покажет по-другому потом. В одну реку здесь не входит дважды. Либо люди это знают, кто загадал, либо хотят надеяться, что можно войти дважды. Некоторые, не все, я бы сказала, что здесь не все. Дорогие мои здесь я не могу сказать нравлюсь либо иллюзии. Здесь больше позиция. Основано на том, что доказано личным опытом этим человек, этими людьми. Здесь, если вы первый раз, кстати, знаете человека, я бы не сказала, что это ваша, кстати, позиция еще раз. Также можете даже прям перелистывать. Здесь больше, как женщина, самоутвердилась, и она уже знает, нравится, не нравится. Она, мож, она, знает, она может знать, что она нравится, допустим, ему физически, но никак не по-другому. То есть, вот здесь больше какой-то момент немножко безнадеги безнадежности по отношению к всему остальному и тому подобное здесь не иллюзиях речь немножко здесь не об этом если вы новый человек для вас это не ваш расклад вообще даже если вы по Таким статистикам здесь имеется в виду, здесь что-то старое, здесь что-то было между людьми, чтобы показало, как нравится, насколько нравится, и насколько сильно кто-то готов чем-то жертвовать ради какими-то своими мечтами и своими вещами. И кто-то кто здесь очень сильно некрасиво, кстати, поступил очень-очень сильно, возможно, в работе, возможно, по отношению к вашим мечтам, либо, по, либо вы по отношению к мечтам этого человека. Поэтому здесь уже все показано, здесь все доказано. Здесь. Нету никаких иллюзий, здесь люди понимают, но о чем идет речь. Сразу говорить, если вы не понимаете, это не ваша позиция. Здесь предыстории прям, вот здесь предыстория, здесь она и показана, что в принципе может два раза люди, люди, человеки натыкнулись на такую хрень, возможно от одного и того же человека, возможно от разных. А, но здесь, если бы... Если, если бы вот здесь, здесь убежденность. Понимаешь? Здесь убежденность. Если бы что-то было надо человеку, человек бы делал. Если нет, то нет. Здесь, здесь вот такая позиция. Здесь не нравлюсь или не нравлюсь. Какая-то странненькая. Какая-то странненькая позиция. Со, со странненькими людьми. А, не под этот расклад вообще. Как вот пятая позиция, это как... Не то, что не от мира сего, а вот здесь больше есть понимание я знаю у кого-то бы конечно хотелось переиграть и что-то сделалось бы какой-то иллюзии но это невозможно все ясно для людей может просто хотят убедиться в, в, в своем решении поэтому дорогие мои вот здесь какая-то такая позиция кстати правда здесь может и нравится фи физически но а дальше а дальше? а дальше вопрос другой. Насколько кто способен что-то сделать, либо нет, это совсем другой вопрос, если какой-то такой момент был. Здесь уже все показано, все рассказано. Здесь семерка пентаклей. Семерка пентаклей. Рыцарь чаш. Здесь нужно действие. Не переубедить и тому подобное. Здесь вот, короче, как так. По итогу, нравлюсь, не нравлюсь, физически можете. Если, если вы питаете какие-то иллюзии, а я думаю, что уже не питаю здесь иллюзии. Здесь, возможно, какие-то женские хотелки, а может быть, возможно, но не ко всем так же. Здесь немножечко есть какая-то жестковатость, но здесь нету до мечей, поэтому все таки Если, если нравитесь, бы что-то сделал. Не нравитесь? Ну, вот, короче, как-то так. А если нравитесь и хотите чего-то большего, это другой, пожалуйста, вопрос, и здесь я к этому немножко не подходит. Поэтому спасибо вам, то, что вы досмотрели до конца, то, что вы были со мной. И эм, ставьте лайки, комментируйте, всего вам самого наилучшего. Приходите к нам на стримы, ставьте колокольчик, пальчик вверх, Необяз... обязательно пальчик вверх. И ком... коммент, коммент обязательно. Поэтому желаю вам всего самого наилучшего. И становитесь спонсором. Спонсор может дополнительно, кстати, по вопросам по раскладу спрашивать. Поэтому желаю вам всего самого лучшего и пока-пока.